И Сын, и Дух Святой Святая Троица Призри с небес в стране земной Народ твой молится Тебе мы молимся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 Мы с вами находимся в Преображенском храме поселка Белауна. Меня зовут Иерей Владимир Келлин, я являюсь настоятелем Преображенского храма поселка Белаонт, ну и также благочином Муховицкого 2-го округа Коломенской епархии. Храм этот древний, он из белаонтских храмов самый старый. Построен он был в 1802 году. И построен он был на месте старинной деревянной церкви «Преображение Господня», о которой в летописи упоминается первое самоупоминание в 1616 году. Здесь, на этом месте, стоял деревянный храм «Преображение Господня с пределом крова Божией Матери». Впоследствии, как я уже сказал, в начале XIX века, тот деревянный храм, видимо, обветшал за временем, и местные жители на свои собственные средства Здесь никаких особенных меценатов отдельных не было, князей, бояр и так далее. А строили этот храм именно местные наши верхней верхняя его половина, потому что в те времена поселок Белаума делился на два села, верхний Белоумут и нижний Белоумут. В каждом из этих сел был свой Преображенский храм, что интересно, и также был свой кладбищенский храм. Вот у Преображенского храма был приписной храм, который ныне также сохранился, это храм трех святителей на Старом Белорусском кладбище Верховского. Так вот, в начале XIX века был выстроен именно это здание каменное. Также главный предел его был освящен в честь праздника Преображения Господня. Правый предел был построен и освещен также в честь праздника Крава Божией Матери, как и у старинного деревянного храма был. Ну и достроен еще был левый, северный предел в честь Архангела Божия Михаила. Храм стал трехпредельным. Он имел пять главок, пять куполов, он имел очень высокую колокольню, и сохранились старые чертежи, эти чертежи сделал некий инженер, неизвестно его имя, к сожалению, но перед тем, как в советские годы колокольня была взорвана и разобрана, эти чертежи... кто-то сделал инженерный срез и сохранились точные размеры какая была колокольня высота ее была 60 метров по кресту это довольно таки высокое строение и с нее было видно все вокруг храм этот был многоштатный то есть это был соборный храм села верхняя Белоумна. Он в течение всего 19 века по штату имел три священника и диакона и не менее шести дьячков, которые также имели свои собственные жилища на прихрамных территориях. Храм также имел большие богатые угодья. Это три десятины было земли рядом с храмом и тридцать десятин по косной земле. То есть именно та сельскохозяйственная, те сельскохозяйственные угодья, храмовые, на которых косилась сено, продавалась. Ну и, видимо, средства этим также шли на благоустройство при Преображенском храме в XIX веке действовала двухклассная школа для местных сельских детей. Отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Эта школа, к сожалению, до наших дней не сохранилась, потому что, когда разбирали колокольню, также разобрали все строения, которые ранее принадлежали приходу Преображенского храма. Это два каменных здания, как раз -таки, в которых располагалась церковно-приходская школа. На наших дней в поселке сохранились те старинные дома XIX века, в которых жили священнослужители. В них эти дома сейчас являются частными, Они впоследствии были кем-то получены, приватизированы, и сейчас в них живут люди. Храм имел довольно-таки богатое внутреннее убранство, до наших дней сохранилась фотография, одна, к сожалению, она одна единственная фотография внутреннего бранства храма, на которой мы можем видеть, что храм был очень богато украшен, имел очень красивые киоты, золоченые, все в богатых окладах, в ризах, красивые иконостасы. Храм был полностью расписан, причем как мы уже впоследствии узнали, что храм был расписан дважды. Первая роспись его была сделана, видимо, при его постройке, еще в самом начале XIX века. Где-то примерно в середине XIX века храм был переписан полностью. И переписан он был еще более искусно. Точных предпосылок, почему это было сделано, неизвестно. Но есть такое предположение, что, видимо, из-за пожара, который здесь был где-то в сороковых годах 19 века возможно, что это повлекло то, что люди ремонтируя храм, реставрируя его пригласили мастеров художников, которые переписали полностью всю настенную роспись и она фрагменты ее сохранились до наших дней в начале 20 века Храм был закрыт, как и многие храмы России. И после войны, после Великой Отечественной войны, Преображенский храм был переделан под клуб кошка, кожгоматерейной фабрики. Таким образом, к сожалению, храм утратил все угрозство свое, как внутреннее, так и внешнее. То есть, как я уже до этого сказал, была снесена колокольня, были снесены все пять глав на куполе храма с крестами, Храм утратил все свои пять порталов с колоннадой. Очень красивые они были. Наружных фотографий сохранилось больше, чем внутренних. Внутренняя всего одна. А наружные фотографии несколько и сохранились, сделанных с разных ракурсов. И они нам показывают всю ту красоту, которая здесь была когда-то. Вот. Ну и в 20 веке, когда храм был переделан под клубы, он клубом оставался вплоть до 2003 года. Он был передана церкви самый последний из пелаонских храмов, к сожалению. В 2003 году, после приезда в соседний храм в Божией Божьей Матери Владыки Григория, архипископ Можайского, викария Московской епархии, наши местные власти передали Преображенский храм церкви и здесь началась жизнь, но в те времена еще не богослужебная, то есть первый настоятель Братарий Сергий Тимохин предпринимал уже первые шаги к тому, чтобы храм приготовить под богослужение, но сил, к сожалению, не хватало. В 2006 году, когда я заканчивал четвертый курс колонийского духовного семинарии, был уже в то время рукоположен в Сан-Егерея, я получил указ на назначение настоятеля сюда, в этот храм. С апреля 2006 года здесь началась литургическая жизнь. Начинали мы служить в этом пределе главном Преображенского храма, Преображенского алтаря. Но здесь, конечно, в те времена, 16 лет назад, все было не так, как сейчас. Да. Когда я сюда пришел, храм не имел ну, практически ничего. Почти что не было икон, были только те, что община Трехсвятительского храма сюда принесли. У храма не было стекол даже на окнах, не было отопления, не было ничего. И вот в те времена, непростые, казалось бы, мне помогали мои однокурсники по семинарию, кто уже успел стать священниками разъехаться на приходы, делились какими-то богослужебными вещами, предметами, облачением. Кто-то старенькое облачение подарит, кто-то книгу, кто-то икону. И так постепенно-постепенно мы обрастали всем необходимым. Ну и, конечно же, делалось много здесь своими силами. Во многом, мы, ну я, конечно... Помогал и помогает мой родной отец, Келлий Сергей Александрович, который в этом храме проводит все свое свободное время. И многие вещи, сделанные из дерева здесь, это все сделано его руками, собственно. Как и все иконостасы, вот сейчас мы как раз завершаем строительство третьего иконостаса, это иконостас главного предела. Вот. И с тех, в те времена, конечно, наибольшую помощь оказывал именно он своими силами даже. Сделан был в первый год временный коностас, временная селья, это то возвышение перед алтарем, на котором я сейчас перед вами стою. Оно было тогда деревянное, селья была тогда деревянной, сделана из досок. Нам помогали наши местные предприниматели, вот, особенно в те времена еще работали пилорамы, они делились строительными материалами на храм. В первый год было сделано отопление, но отопление это было центральное, зацепленное от центрального отопления поселка. Его хватало вот на переднюю часть храма, тем более, что оно было, сделано, оно было отделено от всего остального помещения стенами, потол потолочное перекрытие было сверху, поэтому вот небольшое вот это пространство мы могли отопить, зимой нормально могли служить. Но, конечно же, потом в процессе уже реставрации, в процессе того, как мы внутри убирали те лишние стены, которые здесь были настроены в тот период пока храм был клубом, то того отопления центрального стало не хватать, и не только физически не хватать, но стало становиться очень дорого, потому что стоял тепловой счетчик, и считал по количеству тепла, который пройдет по батарее, по трубам, получалось очень дорого и неэффективно, но с Божьей помощью, при помощи наших помощников в 2017 году удалось провести газ. И с 2017 -го года у нас э, при храме собственная газовая котельная, котелка, котлы, которые отапливают помещение храма уже вполне достойно и хорошо. Также за это время было много сделано и снаружи. Храм красился полностью дважды. Первый раз это было в 2010 году, когда в поселок наш пришла беда, как и во многие населенные пункты России, это пожары. Но, как говорят у нас в народе, что не было бы счастья, но счастье помогло. То есть после пожара к поселку было повышено внимание властей, спонсоров, которые не только помогали погорельцам, но и помогали благоустроить поселок в целом. В том числе повезло и нашему Преображенскому храму. <coughs> На средства меценатов было полностью отштукатурен и покрашен весь фасад храма, который мы перекрашивали вот буквально год назад, потому что... Прошло 10 лет, и, естественно, снаружи, под воздействием солнца, ветра, дождя, краска потихонечку выцветает, оглубляется, Поэтому силы уже в прошлом году, силы нашего прихода, наших прихожан храмов перекрашены еще раз. Это тоже было большое дело. Также в 2013 году на средства нашего благотворителя Чунарева Сергея, был сделан, изготовлен купол с световым стаканом и установлен на купол храма. То есть таким образом в храм вернулся, его центральная, самая главная маковка с крестом. Теперь она украшает храм. И храм уже с 2013 года стал действительно похож на храм. Также было сделано крыльцо с западной части, то есть таким образом мы восстановили правильный тот вход, который должен был быть здесь, именно с западной стороны храма. Некогда там на том месте была колокольня, но теперь такое сделано металлическое временное крыльцо, через которое наши прихожане попадают сюда внутрь. Также сохранились, вернее, не сохранились, а в храму еще есть два входа, боковые. Но, как я уже, до этого сказал, что родные порталы были уничтожены, к сожалению, полностью. В храме нашем сохранилась частично старинная роспись и в основном она здесь вот в центральном пределе находится. Это на парусах изображения евангелистов Марка, Луки, Матфея и Иоанна. Они у нас отреставрированы. То есть тогда же в 2013 году тоже на средства Чунарева Сергея были, была проведена частичная реставрация, вот насколько средств хватило тогда. Полностью отреставрировали евангелистов, отреставрировали архангела Гавриила Михаила и часть орнамента, который находится на том же самом уровне, что и евангелисты. Та роспись, которая находится ниже них, она была подготовлена реставрации уже укреплена, очищена, но, к сожалению, кризис 2014 года не позволил больше Сергею помогать финансово нашим храм и вот эта вот работа по реставрации стала. Но за эти долгие годы у нас и другие всякие чудеса происходили и, в частности, и с росписью. Здесь же в четверике уже внизу в самом есть вот фрагмент росписи: Христос то есть, Нагорная проповедь, которая была в советские времена закрашена масляной краской, причем много-много слоев. И мы так и служили. Однажды, перед праздником покрова, решили здесь вот, еще когда потолок был, перекрывал здесь четверик, решили покрасить внутри стены храма, потому что они закоптились от свечей. Ну и я увидел, что краска, вот эта старая масляная краска, облупляется. Решили ее почистить, стали ее отколупывать шпотелями и увидели, что под ней находится роспись. Когда начали потихонечку размывать, а на тот момент уже некое... Ввиду того, что у нас работали реставраторы, по расчищению росписи вверху уже был некий опыт, как это делается, взяли губки, взяли хозяйственное мыло, начали размывать и обрели вот роспись на горной пробой. Точно так же, где у нас клирос, где певчи поют, у нас появилась роспись «Христос благословляет детей». В трапезной части храма, на сводах, мы пытались смывать побелку, которую храм в 20 веке неоднократно красился. Из-под побелки тоже удалось кое-что из росписи отмыть, но в большинстве своем, конечно, оно уже не в том виде, что хотелось бы. Хотя некоторые моменты сохранились очень хорошо. Например, миндальон, на котором изображен князь Владимир, после князь Владимир, сохранился практически в первозданном виде. Он находился между двумя деревянными перегородками. За те десятилетия, которые он в таком виде был, он очень сильно закоптился. Когда эту роспись помыли, она высияла ну, практически как новая. Ну и также там есть роспись, неплохо сохранившаяся. Это святитель Григорий Двоеслов, равнопостольный царь Константин и Георгий Победоносец. Ну и в целом, когда мы отмыли своды и отмыли побелку, мы увидели хотя бы концепцию, так как храм писался, где какие изображения должны быть. Там местами есть также евангелисты, местами есть двунадесятые праздники. То есть в дальнейшем, если у нас будет возможность, мы имеем то, от чего отталкиваться можно будет в дальнейшей реставрации храма. В нашем храме есть уникальная икона. Это вот икона всех святых. Ее прятали в 20 веке местные жители. И так случилось, что этот дом был перепродан приезжим людям. Они стали ремонтировать кровлю дома и нашли на чердаке большущую икону всех святых. Они привезли ее в этот храм, не знаю, что откуда она происходит. Но из летописи я узнал, что действительно эта икона принадлежала Храм Преображения Господня, причем она была написана в конце XIX века на средство отца Александра, который служил в этом храме и был заведующим приходской школы. В эти годы, когда была написана икона, он получил Сан-Партеерея. Благодарность, так сказать, на свои собственные средства, это указано в архивах, в предписях, за 600 рублей серебром заказал вот эту икону всех святых, которая была написана на золоте, на очень хорошей доске и написана на очень искусно. То есть, эту икону, когда нам принесли, она была немножко испорчена, кто-то масляной краской закрасил орнамент по ее периметру. И также в центре, где изображен праздник Воскресенье Господне, тоже был закрашен орнамент. И набрав некую сумму денег, мы отдавали ее реставратору, который эту краску масляную оттуда снимал. Он отметил, что икона написана настолько тонкой, настолько красиво и искусно, что вот даже сейчас далеко не каждый иконописец может повторить такое письмо. Это миниатюра. Настолько тонкой, и четко исполнены что каждый святой на каждый день года там четко различим и даже его надписание его имени различимо. Также это было в 2015 году. И в этот же самый год точно таким же образом совершенно другие люди на соседней улице нашли еще одну икону это икона святого мученика Трифона, которая также была спрятана на чердаке. Она, к сожалению, пострадала от воды, видимо, в этом месте, где она лежала, протекала кровля, низ ее сгнил, но так случилось, что нам помогли с ее реставрацией, ее забирали в Москву, в Репетское училище, в рамках учебного процесса ее отреставрировали, нижнюю часть доски нарастили и живопись перевели в порядок, и теперь эта икона украшает наш храм, и даже нам, на, нам была подарена частичка, частичка мощей святого мученика Трифона, поэтому сейчас эта икона имеет также и маленький ковчежец, ковчежец с его отчественными мощами. Также, дорогие братья и сестры, забыл сказать, что наш храм, купол нашего храма был расписан заново. К сожалению, на куполе старинная роспись не сохранилась из-за того, что там протекала кровля и что штукатурка была испорчена. Но также с 2013 года эта работа шла, закончилась только в 2016 году. Бизанский художник, иконописец Кривов Владимир э, написал новое изображение купола нашего храма, которое похоже на изображение на куполе Храма Христа Спасителя. В нашем храме помимо мощей святи, святого мощника Трифона есть ковчежицы с мощами других святых, в числе которых – Одни из самых старинных мощей – это мощи святого апостола Марка. И также есть другие иконы с мощами. Например, икона с мощами святителя Луки Крымского, Луки Воина Синицкого. Дорогие братья и сестры, на этом я завершаю свой рассказ. Наш храм открыт ежедневно, каждый день с 9 до часу. И также по расписанию богослужений. Поэтому любой желающий может приехать, посетить наш храм, побывать на богослужениях. В нашем храме поет хороший хор, четырехголосный, профессиональный. Поэтому всех вас ждем. Сохрани вас всех, Господь, всем много блага и благая лета. И мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица, дай силы верными, Хоть мало среди нас, но церковь